Друзья, добрый день Всем хорошего дня Я только начинаю Вести прямые транстреляции По телефону, поэтому прошу меня извинить Если что-то не так получится учимся, учимся Друзья, у нас Целую ночь шел снег За ночь выпало 10 сантиметров снега Ветра не было абсолютно И сейчас на ветках Мне очень хочется вам показать на ветках снег лежит. Но ветерок уже поднимается. И сейчас эту красоту все сдует. Настоящая предновогодняя погода. Самое время заниматься здоровьем. Пройдет полдня, и на лыжах можно уже побежать. Кто живет в частном секторе? Лопаты. Мой муж сегодня утром уже прошелся, пробежался с лопатой. Дашка. Хочу вас познакомить с прекрасной очаровашкой нашей. Дашка, привет. Ты радуешься снегу? Конечно, да, конечно, да, конечно, да, Дашка. Это пример того. Я вам рассказывала, Дашка. Одни нехорошие люди выбросили. Пятеро щенков. Четы Четырех мы пристроили, отдали людям хорошие люди, руки. А, вот осталось. Осталась подружка, которая нас радует. Такая очаровашечка наша. Друзья, такая замечательная сегодня погода. Я хотела выйти буквально на пару минут и показать вам эту красоту предновогоднюю. Поэтому всех вас с наступающими праздниками, с наступающим Новым Годом, через три дня Новый Год. И погода нам об этом говорит, рассказывает, как красиво. Сейчас пройду, пройду еще немножко, покажу, какие розы. Новый год. Одним словом, скоро. О, привет, привет. Привет. Привет. Радуешься? Дуже. Да Радуюсь, Зима. Зима, Сим. зима. С них откидать надо. Все, друзья, всем пока-пока. Хорошего дня. Прекрасной новогодней погоды. Я надеюсь, что эфир у меня удался. Удался. Поэтому до новых встреч в эфире, друзья. Если получилось, буду показывать везде, где я бываю. И так далее. Всем пока-пока. Хорошего дня. Прекрасного настроения. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Говорит, <сёк> вы в эфире. Он до сих пор говорит, что я в эфире. <сёк> <сёк> так, друзья, все, пока-пока, говорю. А как отключить? Вот так Первый блин комом называется вот, так, так, так. Пробую, пробую Надо И даже кто-то меня смотрит Друзья Задавайте вопросы, если кто-то смотрит. Сейчас я попробую закрыть. Вот теперь я себя вижу хорошо.